Вопрос про родовые чистки. При чистке рода за чей счет это происходит? За счет инициатора чистки или всех родственников в роду? Как правильно проводить чистку? На что обратить внимание? Имеет ли смысл применять родовые чистки, если в роду активизировалась дама с родовым подселенцем и начала планомерно уничтожать своих родственников? Значит, родовая чистка происходит за счет инициатора. Тот, кто решился проводить ритуально различными способами родовую чистку, запускает процесс и запускает он всегда за счет собственной энергии. Последствия эта энергия может добираться из других источников, но вот стартовый толчок процесса, магического процесса, очищение родовой линии всегда идет за счет инициатора. Правильно проводить чистку, начиная с самого юного поколения по направлению к самому старшему, то есть из самого юного рожденного уже, если у вас есть сын, дочь, внучка, племянники, правнуки, двоюродные, троюродные, но все находящиеся как бы в одном колене, то начинаем с самого-самого самого юного, самого-самого самого молодого. Сначала чистим вновь рожденных и только потом их предшественников. Каждая линия чистится в отдельности, и каждое поколение чистится в отдельности вглубь до того уровня, на котором, на котором в появилось искажение, появилось порча или иное энергоинформационное наложение, которое блокирует либо потоки рода, либо делает их неэффективными, малыми или очень-очень ущербными. Чистки делаются различными путями. Мы вот в нашей школе применяем, как правило, рунические чистки, ну, потому что у нас руны ⁇ это естественный наш инструмент, которым мы пользуемся очень и очень. Можно также применять стихийные чистки, можно применять как беломагические, так и черномагические чистки. Все зависит от того, в какой традиции вы находитесь. Значит, предупреждение. Как правило, человек, занимающийся здесь в нашем мире практикой, он принадлежит, как правило, только одной какой-то традиции. Поэтому любые магические и колдовские операции лучше делать всего в рамках этой традиции. Не разбрасываться между методиками, не разбрасываться между традициями. Например, вы принадлежите христианской ветви да, и привыкли работать там молитвами, постом, моджигом, там отливками, опять же с молитвами и так далее. Но вдруг вы что-то там в интернете прочитали про руны и дай, думаю, попробуем. Получить можно откат назад, причем с хорошим привеском. Да, то есть каналы обычно не любят, когда вот так вот прыгают с места на место, с канала на канал и пользуют инструменты, скажем так, каналу, либо непринадлежащей, либо противные ему, вредоносной. То же самое касается и рун. Вы чистите, вы чистите например, ветку рунами, да, и вдруг вам кто-то вам посоветовал там, почитать какую-нибудь молитву, да, или сделать еще что-нибудь традиционно местное, да, то, то, точно так же можно случайно перекрыть вообще всю, всю, всю ранее сделанную работу. То есть практика говорит, начал в одной традиции, закончи в одной традиции, подведи итог, рассчитайся за то, что ты делаешь, потом можешь переходить, если тебе позволительно, и разрешают переходить в другую традицию. все почему? Потому что толчок стартовый ты делаешь сам, а потом впоследствии тебя, конечно же, поддерживает сама традиция. Она тебя поддерживает взамен. на что-то ты делаешь для нее, она что-то делает для тебя, то есть нормальный взаимовыгодный обмен, согласно законам и правилам расчета в той или иной традиции. В христианстве одни, в мусульманстве, одни, там, в одни, в буддизме одни, в рунической магии, в язычестве совершенно противоположные, но тем не менее эти правила есть. Эти правила надо знать, понимать, и одно из их очень важных условий да, оставаться верным. верным. Если ты берешь силу, рассчитывайся, а убежать не рассчитавшись, так нельзя. Да? Вот. А теперь, что касается второй части вопроса, в этом случае чистка не просто возможна, она показана как раз в обязательном порядке, а, а все почему? Речь идет, упомянут был некий родовой подселенец. Если ваша диагностика верна и речь действительно идет о определенном определенной роде, темномагической или какой-либо иной сущности, которая запрограммирована таким образом, чтобы питаться жизненными силами рода, то это, по сути, можно определить как родовую порчу, потому что портится весь род, весь род страдает, весь род роду нанесен ущерб. Поэтому здесь чистка просто показана, потому что эта сущность вредоносная. Она вам вредна, она вам выступила в качестве вашего противника, бросила вам вызов, и вы обязаны с ней сразиться. То есть убрать ее, по крайней мере, из своего рода, да, из родственницы или каким-то образом саму родственницу отсечь от рода. То есть такие варианты также, возможно, допустимы и показаны. Если это сущность, которая не призвана уничтожать род, а лишь просто оттягивает на себя ресурс для того, чтобы свою носительницу сделать в роду более значимой фигурой, это другое лицо, другое дело, абсолютно другое дело. Здесь подход нужен другой, потому что, возможно, эта сущность не вредоносная, просто она настаивает на таком перераспределении сил. Здесь нужно сделать диагностику и либо договариваться с этой структурой, либо переориентировать ее, перепрограммировать ее на другую задачу. Все зависит от вашего умения, мастерства, а также прав, которые дает вам традиция, исходя из которой вы будете работать по данному вопросу. Дело это непростое, потому что прежде всего нужно сделать правильную диагностику, очень правильную диагностику, распознавание, что это за сила. Находится при родственнице или внутри нее? С какой целью она находится? По какому договору? То есть она берет свое или находится неправомочно, То есть все это надо узнавать. Изгнать просто. Вопрос, чем придется пожертвовать. Ведь она просто так не уйдет, она ведь что-то заберет с собой. В зависимости от силы она может забрать либо носителя, либо всех, кто находится рядом. Вот. Поэтому здесь, здесь нужно, нужно провести правильную диагностику. Можете сами, проводите сами. Не можете, обратитесь к мастеру, а, ни к одному мастеру. Чисто за диагностикой, а не за работой. Да, потому что если вы будете работать не сами, а приглашать мастера, то здесь работу, работу мастера, перебивать работой других мастеров нельзя. Даже свои собственные нельзя, это тоже договор. Договорился с мастером, вот он работает. Но диагностику больны провести у кого угодно. Это как к врачу ходить, один врач поставит тебе диагноз какой-нибудь несимпатичный. Можно ему поверить и сразу идти по алгоритму его, а можно еще 5-6 врачей обойти, спросить, что они думают на эту тему, может быть, еще какие-то виды диагностики есть, может, врач ошибся, а может, и не ошибся. Да, в любом случае надо, надо это выяснить различными способами, выйти на истинный результат. Вот. Это сложная тема, чистка рода, Почему? потому что род состоит из очень многих родичей, и у каждого родича своя собственно навернутая карма. И эта карма не всегда положительная, поверьте мне, То есть в том смысле, что долгов там больше, чем достижений. Бывают такие рода, когда род крепкий, сильный и замкнут в целостную структуру, то долги одного родича могут перераспределиться на всех или на какую-то часть других родичей, или на определенный вид, да, например, только на женщин, или только на мужчин, или только там, на юных девочек невинных, да, или наоборот, только на баб зрелых и так далее. То есть это все зависит от, от того, насколько род запрограммирован, это все можно вычислить. Да, вот на наших занятиях по силе рода, которые у нас проводит Наталья Францевна, это все можно сделать, это все можно распознать. И это обязательно надо, если вы видите, что род у вас есть, род у вас хороший, сильный, крепкий, но есть определенные изъяны. Эти изъяны нужно знать, особенно если регии рода присутствует в роду, если это вы регина рода, тогда надо знать тем более. А если регина рода есть, то можно привлечь ее к решению вопроса, тогда процесс очищения и перепрограммирования родовых каналов, родовых потоков сил пройдет еще более эффективно, потому что за Региной стоит право. Кстати, по поводу чисток. Я бы вам рекомендовала, наверное, прежде чем начать этот процесс, не то что заручиться согласием, но как бы и поддержкой той же Регины роду. Почему? Потому, потому что тогда вас будут поддерживать уже не одна структура, а несколько, а это всегда лучше, это всегда эффективно эффективнее.